Знаешь ли ты, как облегчить себе жизнь и расчистить путь к цели? Порой мы забываем, что существует причинно-следственная связь. Что за каждым следствием кроется причина. И поэтому за нашей несчастной жизнью, переживаниями, страхами, неудачами и нелюбовью к себе также стоит причина. И эта причина кроется не только внутри нас, но и снаружи грязь и беспорядок порождают преступность социологи уилсон и келлинг открыли закономерность которую назвали теория разбитых окон если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна влияние беспорядка и грязи на твою жизнь безгранично. жизнь в беспорядке Езда на грязной машине, неопрятный внешний вид и работа в неубранном помещении резко снижают наше настроение. Роняют самооценку и ухудшают отношение к нам. Возрастает вероятность депрессии, ухудшается наша энергетика и существенно усложняется жизнь. Мы погружаемся в состояние уныния и упадка. Но и это не все. Грязь снаружи порождает грязь внутри. Мы разочаровываемся в жизни, начинаем негативно мыслить, теряем веру в лучшее, обрастаем пороками и вредными привычками. Заметил ли ты, что там, где беспорядок, ты тоже не стремишься поддержать порядок? Легко мусоришь и оставляешь за собой грязь. Так делаешь не только ты, но и другие люди – но мы бессознательно поддерживаем порядок там, где уже чисто и уютно. Мы лучше относимся к опрятным людям, чем к грязнулям. Мы стремимся туда, где чисто и красиво, а не туда, где бардак и грязь. Если ты хочешь чистоту и порядок в своей душе, наведи чистоту и порядок вокруг себя. Пока.